Друзья, всем привет! Хочу показать вам сбор урожая риса. Как раз сейчас начало октября, и он даже уже заканчивается, я бы сказал. Как и конкретно на этом поле, собирают вот такой рис. Называется, это разновидность круглый валенсийский, так и называется. И из него как раз готовят паэлью. всем весь рис собранный ссыпается без букера этого трактора.